Любишь АМВ по аниме? А может, ты фанатик Наруто? Тогда тебе обязательно нужно посетить канал Узумаки Наруто. Здесь ты найдешь много качественных АМВ, в которые автор вложил частичку себя. Подпишитесь на него, давайте поддержим! преодолели тысячи миль, чтобы добыть самое мощное оружие, которому досили не знали равных. Кто вы такие? Мы торговцы. Лжешь, вы воры. Что это было? Вам еще многое предстоит увидеть. Великая стена, единственная защита, благодаря которой наш мир в безопасности. Матерь Божья. Что им надо? Утолить голод. <связываем> У свою жизнь они готовились к этой битве. Я хотел бы сражаться с вами. Жить надоело. Тогда удачи. Останься и прими бой. Решил погеройствовать? Я был рожден воином, сражался по велению богов и алчных правителей. Но впервые мне есть за что умирать.